всем привет ребят давайте взглянем на рынок наконец-то у нас пошла хоть какая-то движуха я бы сказал не просто движуха а мощный сильный рост от биткоина и также его поддерживает и альткоины и давайте же сегодня разберемся будет ли этот рост продолжен или это замануха для быков чтобы потом опустить цену еще ниже кому данное видео интересно присаживаемся. поехали Итак, ребят, кто наблюдает за моим YouTube-каналом, да, вы знаете, что когда биток свалился в район 15-16 тысяч, я принял для себя решение, озвучил, давал в своем телеграм канале информацию, что я буду торговать только от ланга, если брать трейдинговый час. И вот по битку я все от ланга и, в принципе, и торговал. И как видите, это решение в принципе было правильное, инвестиционная часть тоже, я думаю, вы знаете, у меня набрано на 80% в криптовалюте и 20% у меня осталось в в случае падения, если бы оно было там на 12-14 тысяч, да. Но так много людей ждали его, что э, большинство из них не дождалось и сейчас испытывают сумасшедшие ФОМа, потому что уже очень... Как бы стрёмно сейчас покупать. Монеты стреляют 30, 40, там 50, например, такие как Аптос, салана вообще там по полтора, по 2 икса дают. Салана уже 3, по-моему. Биткоин, зна, стреляет на 25%, все растет. И что теперь делать? Закономерный вопрос. Но если вы смотрите мои видео, то вы должны быть как минимум в рынке. У меня у самого инвестиционный портфель оживает, но еще минус 20%. 3% показывает. Поэтому этот рост хорошо, в принципе, радует глаз. Но давайте же посмотрим, что у нас произошло. Смотрите, у нас уже есть выход, да, давний склина, я бы говорил, глобальный такой. И здесь такой был падающий канал. Я тоже предполагал, что выход будет вверх. И как раз вот зацепим в район 21500. Мы еще не дошли, но я думаю, это вопрос времени. 21200 пока поставили, но я думаю, все равно есть какая-то еще ликвидность, хотя уже шартов мы вынесли почти на миллиард долларов за последние вот три дня, то 21 21500 мы должны потрогать. И мы, в принципе, приходим вот в вот эту зону накопления, которая у нас длилась месяцев. И это такая вязкая зона, я бы назвал. И я бы не сказал, что это зона распределения. Я еще тогда говорил, что это зона накопления. Потом мы резко, FTX всякие фонды начали скамиться, резко обвалились. И вот здесь до накопления такое. И какой быстрый выход вверх. Да? Я вот здесь в предыдущем видео чертил, что я в принципе ожидаю. Ну, то, что в конце я ожидаю, это уже мои влажные мечты на 24 год. А вот в принципе вот эту всю историю я ожидал прям с текущих значений, но не ожидал, что так быстро. Буквально за 3 дня биткоин вырастает у нас и практически доходит 21 500. И вот здесь уже, если мы проходим вот эту вязкую зону 21 500, то я более чем уверен, мы уже пойдем за вот этой ликвидностью. Я всегда повторял, что я уверен, что мы придем в район 33 30... 028-29, потому что вот здесь очень огромное количество ликвидности. Может даже придем в зону 40. И вот как минимум, вот здесь, когда мы сюда придем, я уже хочу. И еще изначально, когда мы здесь мы торговались, я хотел вот здесь разгрузиться. Просто забрать хорошую прибыль, разгрузиться и потом ниже уже докуп, докупать. да, Там криптовалюта, если она уйдет. Но мы, как вы видите, пошли сразу сюда камнем до накопления и выход. Выход это истинный или заманивание быков. Смотрите, я более склоняюсь, что это все-таки истинный выход. Потому что ну, мы вышли очень мощно и был брос денег. Потому что если мы посмотрим, это не то SP 500, кстати SP 500, да, фонда растет, почему. Очень важные новости вышли, инфляция падает с 7.1, упала на 6.5, это первые позитивные нотки. И если идет уже понижение инфляции, скорее всего, повышение ставки ФРС, если будет, то она будет минимальным. И Инфляция будет понижаться. Если она будет понижаться, то, скорее всего, рынки и далее будут расти э, позитивно. А относительно сила индекса доллара, она падает, видите? И это напрямую сразу э, реагирует биткоин, индекс, и начинает на рынке, наоборот, расти. Если такая тенденция продолжится, то, конечно же, мы э, увидим рост. И это очень позитивный знак, на самом деле. И, как минимум, я думаю... Конец зимы вот этой, весна, да, я думаю, мы проведем все-таки в таком растущем. Я не говорю, что будет разворот тренда стопроцентный, но я думаю, как раз мы должны прийти и увидеть вот эти значения 30-33 тысячи долларов. А, что я же хотел показать, потому что, смотрите, вброс был э, биткоин, рос не за счет, как обычно бывает, доминации альткоинов, да, он питает в себя альткоины с альткоинов, деньги э, э, забирает и растет там только биткоин, например. И такой показывается мнимый рост. Но здесь мы видим, капитализация у нас тоже выросла из 70, не из 70, а, конечно же, с 700 миллиардов мы уже э, практически дошли до триллиона, да трогали 960 миллиардов то есть ничего себе то есть здесь видно что занесли э, хорошую денежку да в рынок проинвестировано и доминация биткоина тоже растет и самое главное показатель что их доминация растет и альткоины стреляют то есть биткоины альткоины плюс-минус растут э, Одинаково некоторые альткоины опережающими темпами, да, мы уже называли там Solana, Аптос и всякие остальные. Но в основном рост идет хороший, планомерный. И даже то, что биткоин сейчас идет и по доминации вырывается вперед, альткоины все равно дают какую-то прибыль. А теперь, смотрите, когда по доминации биткоина наконец-то мы пробьем вот эти 39 и уйдем вниз, например, на 36, а может даже 32. То представляете то вы можете только представить, на какие проценты могут пострелять альткоины. Так, ребят, вырубили свет, как всегда. Эти видео вообще невозможно сейчас в последнее время записывать. Но я думаю, без камеры мы уже там обойдемся. И плюс еще представьте, когда пойдет положительная да, новость, да, то есть негативный фуд, а также самое будут бросать позитивные новости. Инфраструктурных особенно проектов, которые на вот этой длинной медвежке, они же там руки не сложили, ничего не делали, да, мы же следим. И они будут постоянно вкидывать какие-то глобальные серьезные новости, обновления по тому или иному проекту. Сейчас это ж все придерживается, а потом это будут такие убросы, и тот или иной проект они будут Будет очень хорошо стрелять и по глобальной да картине почему я еще в пользу э, роста я не склоняюсь сейчас мы будем камнем падать э, после заманивания быком на 12-14 уже почему потому что опять же таки да э, очень сильно подросла капитализация пробит падающий треугольник мы э, прожили с вами, вынесли самую долгую, так сказать, криптозиму, падающий рынок, да? потому что ну, пора разворачиваться. Но если даже не разворачиваться, в бычью фазу переходить, то хотя бы отскок на вот эти 28.33. И если мы проходим вот эту вязкую зону 21.500 и рвем туда, то мы туда дойдем уже точно. И с вот этой зоны дело в том, что мы уже можем вообще после 21.500 перейти в цикл, бывшего рынка, да, там могут быть вот такие коррекции, как я вот здесь там рисовал, доходим туда потом резко, что шорт с квизом вынесем там лонгистов вплоть до тех же 20-18 тысяч. Но именно сейчас я больше топлю за рост. Но если мы затягиваемся и попадаем в вот эту вязкую зону, то как минимум нужно удерживать 18-19 тысяч, что мы и делали успешно последние 5 месяцев в предыдущей стадии накопления. И плюс наблюдается очень сильная перегретость. Если мы возьмем стахастик, да, подключим на дневке, он просто горит в перекупленности. Но в таких случаях, как вы видите, особой коррекции биткоина и альткоин не дают, потому что заставляет вас, именно тех, кто не покупал ниже, покупать по высоким ценам потом могут дать ту же коррекцию опять на 18-19 тысяч альткоины могут там тоже сильно упасть на 10-20-30 процентов люди подумают все летим опять на 12-14 и потом мы уже можем пройти вот эту зону 21-500 и пойти на вот эти 30-33 поэтому те кто не покупал я не знаю почему вы это не сделали подписывайтесь на телеграм-канал я давал там информацию я кидал когда биткоин проходил 17 тысяч телеграм-канале, что э, не дай бог, чтобы никто не шортил, что сейчас шорты это все равно, что деньги выкинуть на, на ветер. Так оно и случилось, около миллиарда шортистов выбрило. и очень сложно сейчас перестроиться. Трейдерам особенно, и людям, которые уже уверивали ниже там, 12 тысяч по биткоину, им сложно в это поверить, это тяжело. И люди продолжают, потому что ну реально уже как... Полтора года приучили их только шортить, шортить, шортить. А если рынок у нас разворачивается и он бычий, то шартами, шортами, ну блин, ребят, это просто растерять можно больше, чем заработать. Итак, друзья, лично мое мнение, я склоняюсь где-то процентов 70, что это было истинное движение после таких стадий накопления и вливания таких денег. Я думаю, крупный капитал захочет разгрузиться гораздо выше, чем по 20-21 тысячи. Коррекция напрашивается. Еще раз повторюсь, разгрузить вот эту всю историю. Но не знаю, будут давать ли коррекцию или нет. И покупать по таким ценным значениям, как минимум, это уже опроменчиво. Но если вы этого не делали, и вы, например, хотите добавить какие-то монеты интересные вам инвестиционную часть, то лучше сейчас не на всю котлету набирать, а хотя бы лесенкой, тремя ордерами. Сейчас купите по рынку 30%, будет коррекция, еще доберите на 30%, и вдруг у нас ложный рост был, да, то оставьте вот те 30%. Вдруг биткоин опять вернется там, в зону 15-16. Да? В чем я, конечно, уже э, сильнее сомневаюсь, чем сомневался до этого. Ну что ж, ребят, вывод такой, что наконец-то мы получили хоть какую-то передышку. Да? Хоть каким-то ростом нас криптовалютный рынок порадовал. Надеемся, что эта тенденция сохранится после какой-то коррекции или сразу. Это уже не очень-то и важно. В общем, конец зимы, весна. Я жду. Взятие вот этих значений 30, 33 тысячи, а там уже будет видно. Ну а на этом у меня все, друзья. Пишите обязательно в комментариях, да, будет мне очень интересно почитать, как вы думаете, это бычья ловушка, обмануть всех и опрокинуть биткоин еще ниже, или это уже истинный выход и нас ждет либо разворот тренда, либо хороший отскок. Пишите обязательно, ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Как всегда, всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.